Запись пошла. Я нахожусь в поселке Ассора. Район речка Копайка, так и называют местные. Сейчас подходим к этому. Ну даже не речка, ручей. Ну, речка, ладно. Подходим посмотреть рыбку. Вот у нас тут мертвая уже рыба лежит. We'll mm -hmm. Так, ну пойдем ближе к бухте туда, откуда она приходит вон они горбы видно хороша вот они пытаются подняться ладно Идем дальше. Где бы нам перейти поудобней? Не перейдем. Обойдем с другой стороны. Есть такие от проточки небольшие. Тут и мишки ходят. Главное, на мишек напороться. бороться. Ну, Но тут у нас я не вижу ничего такого опасного. Так, вот мы сейчас перейдем. Не главное попасть в бухте. О, пожалуйста, Миша ходил. Вот следы его. Миша бродил. Но днем они вроде не ходят, поэтому я думаю, мишки. все будет нормально. Ага. Мишкины. Ну, мишки обычно да, по вечеру приходят. Надеюсь, еще по короткому пути, конечно, ванна вдруг чего так. сейчас перейти туда вот она рыбка Тоже куча мертвой рыбы которая так и не дошла ух Мишаня Мишань так на поворот мы не пойдем вот здесь такой открывается шикарнейший да. просто шикарный просто шикарный, это надо видеть, вот мы подходим, речка в бухту входит, И что у нас тут происходит, вот она рыбка наша, пытается, пытается подняться вверх, вот что творится. Вот, все. Забида рыбу. Ну вот оттуда она да, поднимается. То есть вот такая картина. честно говоря жидковато немножко в этом месте вроде день но хрен он знает этих мишек по сторонам, смотрю. Вот оттуда она с бухты поднимается. Сюда вот. Вот так вот и туда уходит.